Душите реально наиболее, робот лично. Он просто, он ничего не делает. Круто. Круто, я тут еще струбалзе. <laughs> у него струбалзе, база с Спасибо большое, что подаешься. Скорее всего, он меня узнал. Нет, есть типа. у спасибо, что подался нам. мы наверное, собираем ресурсы, чтобы, так скажем, потратить на больше гоблина. Он делает нам, что уже гоблину максимум. И война максимум. Вот ты реально как-то будешь бить. Ты уже ресурсы заканчиваешь, и ладно? Оно а ну построить как-то главное. Ну, ладно. Зачем понял призвал, ну, ладно? Посмотрим, чем делаем. 1. на разведку. Мы собираем на ресурсы, чтобы закончить это дело. давай ускоряем. Понял. Ману берете не берите. Не -не Нет, я не буду его атаковать. Я не знаю, чем он там занимается. Напоси, <с> что потаёшься. Реально, ты не пас, друг. Я все точки закрываю, как классно. Су-карту. Теперь мы просто покашем, можно закрывать игру и испоку. Ага, бот будет Да ладно, хай будет будет, я даже согласен с ботом. Разработчиками, да, они что-то не пофиксили с ботом. Так, я считаю, что нужно сначала вот эти базы. Будут у меня забрать будут открыто, заберем это вот, покупаем здесь еще И будет классно вообще. Если будет короткий ролик, показ, показывать все мои данные. Да, вот, так, что собираете? Вот а, у нас здоровье это не важно, маны, забираем все все будет все классно. Кайпус, блин, все работает так, что у нас один не рабочий. А, заканчивают? слушайте, тут заканчивают еще, класс. Будем так даже не скучно, просто не будем пока, что активно еще, так скажем, что-то замутить. так увеличивается нас копает но дело в том что уже до двух тут нас тоже ничего все уже говорит все все тут ничего нельзя обрубать класс класс класс но тут уже, блин уже заканчивается да э, блин блин люди все копает по здесь так давайте это круто нанять на работу людей работу Окей. так давай там не стой работай. игра называется на ими чтобы они там не показывали, а наименее. Так вот тут можно. Там пока что я не буду, и там пока что я не буду. Но придется. Так, я выбираю дома кузнеца. У нее сила реально сильная. О, урон 53. Мне нужен урон. Громил, столько, 53. О, давай Громил, пойдешь, посмотришь, там уйдешь. Ну и не Классно. Потом в следующем ролике покажу еще результаты. Слушайте, роль удался. Наконец-то. Такого не напугать его не нужно. Пугай хранила, тут подождем. Регенерировать, э, э, регенерировать его, потому что кому не мало хп. Пожалуйста. Не жаль его нельзя регенерировать. Тут вот есть ограничения. Откуда я знал? Так, кто не работает? Проверка. Так, база уже все. Можно как-то... О! Резорт собираем. Ладно, я не против. Собираем все ресурсы. Собираем. Так, там уже говорят, что это все максимум. А, что тут происходит. Ч, блин, стоит? все сюда идем. Потом потихонечку идем. Вот. Так, ускоряемся это дело. Наши слишком много маны, у нас, как-то понял. Максимум Все работают? Точно всем. Мне уже 12 тысяч Класс 12 тысяч нас там уже говорится что все Нет, нет места так. Подожди у нас тут еще есть одно местечко а тут... Но Вы должны что там закончить О, один закончик, красава автоматек тротика ага. молодец что будет 5 почему а как ты залез Слушай, я не понимаю как ты залез за что ли залез реально разработчики делайте что-то да, штуки которые будут идти по гипончике это идет всегда тоже будет прикольно но это уже другая история да так, мы там покажем что напугать игрока чтобы не напугать игрока так, давайте избирайте все ресурсы да, друзья, я заканчиваю, потом покажу результаты. Ну не в конце игры, а сразу покажу еще через там пару пять минут. Я...